Рад всех приветствовать на канале Многодетный Бестолковый Папа. Сегодня видео из плейлиста «Профессиональный чайник». У меня возникла проблема с дверной ручкой, и я покажу, как я ее решил. Вот эта дверь, и вот у нас какая проблема здесь. Вот здесь так поставили эту дверь, вот здесь у нас прям вот она, вот зазор такой есть, выходит вот она. А здесь ровно со стеной. И она немного перекошена. Если, например, вниз посмотрим, она там все до конца. А если, например, здесь посмотрим, то она вот не доходит. Теперь, когда надо э, нажимать, э, как бы дверь, да, чтобы она закрылась, ее нужно хорошенько нажимать. Из-за этого ручка вот так вот открывается. Дверь, дверь эту устанавливал один дяденька, устанавливал без уровня. С тех пор, ну, как бы я пытался ему сказать, что она даже уровень, ну он делал так, поставит ее так, посмотрит на глаз, ага, так, так, так, так, то, о, вот так и хоп, хоп, хоп и запенил, короче, все. Что ты меня, говорит, будешь учить, что ли? Вот после этого случая я понял, что уровень нужен. Я себе купил очень много уровней разных и ими всегда теперь пользуюсь. А двери эту переустанавливать не стал, потому что, ну, как бы ремонт закончился. Ну стоит, стоит. И получается очень много ручек я менял почти раз в полгода. Вот, потом меня немножко надоело как бы это все, ну, постоянно их покупать. Они, покупаешь, дорогие ломаются, дешевые покупаешь, тоже ломаются, но везде металл мягкий. Ну, дорогие чуть подольше, может быть, держатся, но в любом случае, как бы постоянно приходилось эти ручки покупать. Вот, ну и его я не стал звать, чтобы он мне перестановил дверь. Ну, как бы человек сделал, уже деньги получил, понятно, ему неинтересно еще раз приходить. Валера, тебе привет! Вот теперь, чтобы ее изнутри закрыть дверь, нужно делать вот так. Вот ее тянуть. И она вот уже здесь, уже вот эта новая ручка стоит. Она, ну, в принципе, уже не живая. Она вот абсолютно новая. И как бы вот сейчас мы ее тянем, закрыли. Вот, потом открываем, когда тоже нажимаем, открыли. Но дети, когда открывают, они открывают туда, давят. То есть она еще хуже открывается, а говорить им бесполезно. Вот так вот да. И в общем вот здесь вот она очень быстро, короче, умрет. Там есть такой язычок, куда она защелкивается. И вот эта штучка я сейчас покажу ее. Так, вот у нас эта ручка, вот у нас этот ключик. Сейчас мы этим ключиком вот сняли эту ручку. Теперь вот у него получается вот это вот отверстие, куда входит это фиксатор и она получается когда фиксатором постоянно же ее на излом делаем она вот здесь вот ломается ну протирается очень быстро полгода и все и потом она уже дальше вылетает соответственно когда мне надоело раз в полгода ручки менять я подумал что можно какое-то кольцо сюда одеть металлическое вот и поехал просто на завод знакомым и говорю вот как бы вот это сделать и там с одним человеком начали искать подручные материалы и нашли металлопластиковую трубу. И просто кусочек отпилили по диаметру, который как раз подходил. И я одел. единственное, что вот здесь вот эту накладку уже не оденешь. Ну или оденешь, если ее потоньше сделать трубу, но надо будет тогда все равно отверстие. Вот здесь уже отверстие как бы можно сделать тогда под саморез. Просто надо, чтобы эту трубу саморез прикручивал. Эта ручка как бы уже снятая, последняя. В общем, она года два, наверное, у меня была, стояла. В общем, что с ней только не делал. В общем, вот эта металлопластиковая труба. Главное, что по диаметру она зашла. Даже отверстие, вот что-то прямо, аж два делал. В общем, вот здесь вот уже все выработано. Она до последнего служила. А вот здесь я сейчас ее одеть уже не смогу, сейчас сюда. Потому что она, ну, вот здесь вот выгнута. Сейчас можно это все козырзнуть, но тут и так понятно, сейчас не буду это все загибать. Вот, то есть она вот так вот туда одевается и туда заходит под металлопластиковую трубу. Вот остатки вот этой ручки, они сейчас вот там, под металлопластиковую трубу остатки остались. Получается мы ее вот так вот туда одеваем и вот этим саморезом просто ее расклиниваем и она уже будет держаться. То есть она сама идет как бы так и плюс... То, что так она идет, здесь еще саморезик просто ее поддержит, даже засверлится, Если засверлиться, еще лучше будет, дольше проходит. Ну, как бы, главный механизм сам вот этот не попасть, чтобы фикса фиксатор работал. Сейчас он уже, все, там уже зажалось, все. То есть, вот так саморез в одну сторону вкручивал, потом в другую вкручивал, еще вкручивал. Просто накладку эту не одевал и все, она служила. Потом, когда ручка уже, уже доработалась, та, которая внутренняя была, я потом сделал вообще, то есть вот эту наружнюю просто снял оттуда. Две но не закрывалась, ее как бы открыть легко. Но она не защелкивалась снаружи. Когда она, в ней никого нет, там в санузле, никто ее не закрывал. И ну, Просто прикрыто и все. Ее открывать легко было. Я просто взял эту ручку, переставил вот так вот сюда. И после того, как я ее сюда поставил, она еще у меня сколько-то работала. Но ну, я буду больше, наверное, двух лет это все прослужило. То есть она потом вот так вот работала. Опять тут сломалась, я ее опять прожил. И вот остатки там вот сейчас этой э, ручки, вон они, торчат. Как бы вот, то есть просто металлопластиковую трубу. Если ее сделать потоньше найти или металлическое кольцо сюда одеть, то можно и накладку одеть. Э, единственное, ну да, накладку одеть. То есть так можно было доработать, просто никого эта эстетика не интересовала и, и как бы ну, не стала делать. То есть вот так вот эту проблему решил с ручкой. Думаю, что эта ручка сейчас тоже следом сломается. Я просто вот это кольцо сниму из металлопластиковой вот трубы и переставлю туда. Это пластиковая труба, она просто полипропиленовая, она не металлопласт. То есть вот И так вот проблему дальше решу еще на два года. А дверь переустанавливать не буду, потому что уже никому это сейчас не надо до следующего ремонта. В общем, вот так вот я решил эту проблему. И это, конечно, проблема в основном с, ну, в моем случае с дверью, но так или иначе, все ручки рано или поздно умирают, пускай лучше, конечно, поздно, чем рано. И это, например, это такой как бы ну, выход для тех, кто, например, квартиру сдает. Квартира никогда не относится к квартире к вашей, как к своей. Они там ломают, убивают, и, как правило, когда уже совсем все в тупик зашло, они просто съезжают по и все. Поэтому, чтобы для них новую ручку не покупать, например, вот этот вариант очень живучий, очень такой, ну, хороший, так скажем. Поэтому, кому это видео было полезным, то ставьте лайк, пишите комментарии. А с вами в следующих видео многодетный бесслововый папа. До встречи!